Привет ребята, с вами Волк. Как дела? Все хорошо? Подождем других. Салам. Все, сервис, сервис. Что, что вам рассказать сегодня? Есть там пару интересных вещей. Как меня слышно? Меня слышно хорошо? Блин, да? Холодно. Реально. Короче. С чего начать? Начнем с этого. появилась такая информация неверная короче в сети на канале рэп news вышел там видос где они типа говорят что в моих треках там типа отсылки к фейсу и все такое во первых это не к фейсу потому что он был не первым и не вторым и не третьим не последним кто типа ну делает эти звуки и все такое во-первых, это отсылочка, наверное, больше ко всему этому Мамбл и Во-вторых, они взяли, короче, картинку, которую нарисовал фанат, которую мы там зарепостили, короче. И там, типа, фотографии каких-то людей. Это тоже неофициальная картинка, короче, ребята. Это все не так. Так что, ребята, с канала Рэп Ньюс, это как бы вы поднесли это все неправильно. Это не отсылка на фейсы и все там. Это отсылка на всех, как бы, да? И если кто-то чувствует себя, ну, что это его как бы цепляет, то он, значит он в их числе. Как жизнь? Жизнь нормальная. У плохих людей все время все хорошо. Так, кто там написал? Да, есть такое, покурил косяк. В семьи все хорошо, да. В феврале должен родиться второй ребенок. Мой второй сын. Будущий канцлер Германии. Вот хороший ответ как у нас с канабисом у нас с канабисом вообще-то в принципе все время все хорошо ну хуй его не знает Легалайза лайза не будет наверное О, с сыном все хорошо короче растет Я же вроде уже в прошлый раз говорил, шоком у меня будет фит на альбоме, и он уже как бы записал куплет. Я вроде говорил, сын будет, ребята, сын, второй сын. Но как как назовем пока Пф, Миша, Миша вот это, Михаил пока самое короче имя о котором мы думаем. С сыном uh, у меня есть пар... вроде на альбоме будет трек там он одну строчку говорит нет класса не будет ребята артем все с концами вот так вот ну, и если что-то будет от класса, то я буду также удивлен, как и вы. Вообще-то на, на пенсию пока еще не собираюсь. Есть там интересные проекты, которыми сейчас занимаемся, короче, ребята. Да, конечно, у Артема все хорошо, он недавно праздновал свой день рождения у себя дома. Ему уже 35 лет исполнилось. Нормально все у него. Концерты пришлось отменить, ребята. Вот так. Ну, хотели сделать. Мы сделаем в следующем году весной, например. Посмотрим. Когда с Димой вместе появимся, не знаю, вот собираюсь, наверное, в Берлин, наверное, в январе. Просто не знаю, будет у Димы время или нет, я не знаю, в январе он же вроде в отпуск во Францию куда-то собирался. С Роутом? Не, не будет. Кстати, я видел у них сегодня концерт, по-моему, или в Питере, или в Москве, я не, не в курсе сейчас. Я в этом году уже был в Киеве, не знаю, наверное, в следующем. В Минск тоже собираюсь, хотя Макс прилетает ко мне сейчас, скоро. Фит с от Атуреса же больше нету, это Кензу, да, с Кензу будет фит. Вообще, хочу сходить на шоу в Писка, как бы. Просто в этот раз не получилось. Где я живу, на планете Земля. Трек на немецком языке будет, короче, даже с клипом. Спасибо, да, спасибо. Шапка мне идет, подарок жены на день рождения, да, спасибо. <свы> Блин, вот про Казахстан, вот Казахстан обязательно. Казахстан это, короче, приоритет, короче. Пока не съезжу в Казахстан, короче, не уйду на пенсию и не перестану делать рэп. почему я всегда позитивный, и что меня мотивирует. Потому что <смех> все, наверное, настолько хуево, что обратно хорошо уже. Да? Нет, так хорошо, что плохо. Нет, так плохо, что хорошо. Я не знаю. Нет. Как мою жену зовут? Таня мою жену зовут. Круто. Таня, Ваня. Мерч будет, да, ребята. Посмотрите, может, Макс, Макс мне сегодня скидывал, короче, он футболки заказал там, скидывал мне фотографию, может, уже там что-то выставил. Кто из новой школы мне нравится? Black Хиппи. спортом ну иногда бегаю в лесу там ну редко но много хожу пешком чтобы не жирнеть сколько вешу 74 Мне, ребята, до конца года Альбома не будет, к сожалению Но Альбом получается Очень охуенным, думаю Мне Поэтому будет круто, там будет очень много Крутого материала Что ты слышал? ситы это... Не грязный Рамирес, что-то такое, вроде. О, качаешь пресс, не, отращиваю живот. В баскетбол уже тоже давно не играл, короче. Ну, собираюсь покидать мяч в следующем году, летом. Ты с ММА знаком? Да, знаю, что такое ММА, да. Да, будет совместки, ребята. А, как я отношусь к новой школе? Не знаю, не мое как бы. Понимаете. А где народ? Тишина в хате. Я их уже всех подзаебал, чуть-чуть, знаете, поэтому.. Не, я не смотрю Versus Да, конечно, есть у меня кумиры в хип-хопе Ice Cube, например Новый альбом, охуенный, кстати, но Под него как бы не потанцуешь, поэтому Что с треком Rock'n'Roll, я не знаю Потерялся Компьютер сломал, короче, хуя не знает, не знаю Чего я хочу от жизни, любви и счастья, и чтобы меня любили. Трек до... до Нового года, конечно, еще будут треки, ребята, так что ничего страшного. Будем встречать Новый год с новыми треками. Привет-привет. Да, был в Львове. Нет, первый класс не вернется. Пожалуйста, ребята. Так, что еще? Что еще нового там? Что расскажете? Давайте. Большая ли у меня зарплата, но хватает, ребята, я же как бы еще не капиталист, да, знаете, мне похуй, в принципе, мне похуй на деньги, главное, чтобы хватало Конечно, Крис говорит по-русски и на немецком, ребята Не знаю. Холливуд Хэнк мне нравится из Германии. Коллега, все такое. Вот такая хуйня. Татухи новые есть? Не, ну скоро будет. Не Тесла не моя. Тесла, к сожалению, не моя. Это моего знакомого Марселя. У меня нет 120 тысяч евро, чтобы позволить себе такую машину. Не, на нет больше желания. Сколько фитов будет с Димой? Не знаю, Сколько сколько посчитаем нужным. Как бороться с быдлом? Быть просто позитивным человеком и избегать всякие такие тупые ситуации. Какой стиль нового альбома, я не знаю, все, что приходит мне в голову. он кстати, мой друг пришел. Алекс. Что еще? Я, наверное, уже все сказал, да? О, Рашид, мэйн Вас гид, вы Спать? Не, спать еще не хочу, еще рано. У меня же, я не знаю, наверное, полдесятого вечера. Почему я не люблю людей с дредами? А... Не знаю. Мне кажется, дреды воняют, их нельзя, блядь, нормально помыть и все такое. И, блядь, символизирует какой-то... Не знаю, что ли, блядь... Хуй не знает. Мне нравится Растафа, Растафари, короче, у них это нормально. Но если какой-то белый чувак, блядь, в негерских шмотках и, блядь, с дредами, это как-то выглядит смешно, как бы. В каком году я начал записывать рэп, в 98-м. Когда новый трек еще в этом году? Кто меня называть дедушкой? Не знаете все малолетки. И дети в детсаде моего сына. Скинь номер карты. Зачем? Что я пью? Э, воду. Не пижу вино. Поднять телефон. Что такое? gut in Moy Office. Alex, du kannst gerne reinkommen, ja? Ich habe die Cola vergessen. Mhm. Ein Bierchen? Du? Nein. Ein Bierchen? Nein. nein. Ein Bierchen? Wir haben zehn, zwei Klassen leer gemacht. Sag mal, äh. Ich bitte eure Leser ich euch an. Sa nein, das tut mir. Ja, sag, sag, sag, sag mal, äh, hast du oben oder unten geschlafen? Äh, in dem Bett oder auf dem Bett? Ja, nein, das so, sagt, das ja genau, das Doppelbett, das das habe ich ja bekommen. Das gehört heute Sango. wir müssen schlafen. Ah, ja. Also, ja. Tak, <kuh> tak, wir uns Ну что, ребята, а у вас какие планы? Сегодня пятница. Что сегодня? Пятница, развратница. Куда делать старая школа, я не знаю. Шенкмалаймья, <muroom> Бакипа. <muroom> так вот, я, кстати... У моего друга Алекса вот так вот. Да, знаю, Джиза, и Флера и все такое. У меня телефон Galaxy. Чай, да, чай, это крутая штука. О, поздравляю, oh. aber... братан, ich will, с мухой. Кола. Кола. Это за куша. Да. Так. В Амстердам собираюсь, ребята, конечно. Там хочу даже клип снять в Амстердаме. У меня трек есть такой волшебная трава, называется. Не, в Баку не было еще ни разу. А, биты сам делаю, да? Ну, большинство битов на альбоме я сам сделал. С Алешей, короче. С Аси... Ну, Алеша Ниман. Это АК Асив, короче, раньше. И с ним я делаю, бля, не знаю, уже 10 лет музыку. Вот, кстати, это Алекс, мой друг. У него я в гостях. Привет. Он, кстати, немец, но у него жена, грузинка и говорит на русском. немец. Сани, Сани, отценись вас. Вот так вот. Много готовых треков уже, ребята. Я не знаю, я, я считаю немецкий язык очень простой язык. Я BMW не люблю, я же говорю, только Tesla, Tesla. Где я сейчас нахожусь, я же говорю, на планете Земля пока что. Посмотрим, куда позже, может, на Марс. О, Пуэр как-то пил, бля, но не знаю, вроде же как энергетика какой-то. Привет, привет. Всем привет. Передаю привет всему миру, всей вселенной. Короче. Иди домой. Да, пойду уже скоро. Пробовал. Не, ни разу не пробовал соль Все время делаю сахар на, короче, в свои блюда. <плес> Что, ребята, наверное, будем заканчивать? Вот а то это. Саня уже нервничает. Как с женой познакомился? Очень интересная история, смотрел Лигу Чемпионов в спортивном баре в Киеве Бавария, Барса Встретил ее там Ебать Там кто-то кто жжет Но Вам тоже хороших выходных, ребята Почему хардкор делаю? потому что родился с яйцами, не знаю. Почему голоса разные на треках? Не знаю, потому что, наверное... На одном, наверное, трезвый, на другом нет. Больше курил, меньше. Я не знаю. Болел, не болел, смотря сколько суток я провел в студии. Если я три дня там записывал какую-то хуйню, конечно, у меня голос меняется под конец. Все такое. Xbox, ребята, Xbox. На гут, мои Я сейчас Давайте, ребята, я думаю, я мог вам <coughs> дать какой то инфу. так так так интересно ага. конечно паровоз ты ты это уже не первый раз спрашиваешь сегодня все короче ребята давайте желаю вам всем хороших прикольных выходных не делайте хуйню, не употребляйте наркотики, ну там ебанутые наркотики, там как алкоголь и всю хуйню, так что бросайте курить, пить водку, потому что небольшой косяк и одно-два пива это самое крутое. Все. Да, все, ребята, давайте. С вами был Иван Махалов. Все, я курить. До свидания.